Приветствую, уважаемые коллеги. Сегодня уже не 2011, а 2017 год, и уже все больше и больше людей говорят о криптовалютах и о революционной технологии блокчейн. Что же это такое? Что, это же, что же это за технологии, что же это за криптовалюты? Некоторые говорят, а они финансовая ли это пирамида? Чем же они обеспечены, эти криптовалюты? Но начну с того, что финансовая пирамида я бы назвал сегодня скорее существующую мировую финансовую систему, которая основывается на долларе США. На территории Соединенных Штатов есть э, такой институт, как Федеральная резервная система США. По сути это печатный станок, частный печатный станок, потому что учредителями Федеральной резервной системы США является 12 федеральных банков за Учителями этих, этих федеральных банков являются обычные коммерческие банки. А за коммерческими банками стоят а, обычные физические лица. То есть сегодня в экономику, в мировую, печатаются и вбрасывается огромное количество новых долларов, которые ничем не обеспечены. Именно эти новые доллары обесценивают старые доллары, существующую денежную массу, которая сегодня ходит в экономике и находится на руках у физических, у юридических лиц и в Центральных резервных банках стран. Эта система была создана в 1913 году. А в 1945 году был создан такой институт, как Международный валютный фонд. Задача Международного валютного фонда это распылять, распылять этот доллар дальше по всему миру. Членом Международного валютного фонда сегодня является 189 стран мира, в том числе и Россия. По условиям членства в Международном валютном фонде мы должны одномоментно обменять всю свою национальную валюту на доллар США. По сути, на территории России, как и в 189 странах мира, ходит не национальная валюта, а переведенный на национальный язык на 40% доллара США, на 37% евро и другие валюты. Это не золото, это другая иностранная валюта. Еще вчера это был ну, практически один доллар. Эта система международных платежей, и доллар как международная Расчетная единица зародилась на Бортенфудском соглашении в 1945 году. А в 70-х годах доллар был отвязан от золота и стал просто фантиком, который сегодня обеспечен прежде всего военно-морскими силами США. И сегодня данный инструмент навязывается по всему миру. Это открытые источники, википедия, 189 стран, членов МВФ. Второй задачей МВФ является вгонять в долги страны. Вот то, что сегодня делают банки с простыми людьми, МВФ делает с целыми странами, вгоняя их в долги, финансовую зависимость таким образом, чтобы страна никогда не вырвалась из этой финансовой кабалы, никогда не вернула себе самостоятельность и государственный суверенитет. Я на примере расскажу по Центральному банку Российской Федерации, потому что нам ближе. Но такая ситуация во всех 189 странах мира. Сегодня Центральный банк Российской Федерации, он не подчинен правительству. Это независимая структура. И национальная валюта, которая ходит, она фактически не государственная, а банкнота Центрального банка. Сегодня, если даже будет спор между Центральным банком и правительством Российской Федерации, он должен будет рассматриваться в международном суде на территории Соединенных Штатов. Вот также открытые источники Википедии. На сегодняшний день золото-валютные резервы Центрального банка составляют 425 миллиардов долларов. Из них 47,5% это доллар США, 37% евро. И менее 0,1% это, это золото. Это еще раз показывает, что по сути сегодня национальные валюты, в том числе и российский рубль и доллар США, это ничем не обеспеченная валюта, выстроенная на доверии. Но проблема в том, что нас с момента рождения воспитывают и говорят о том, что деньги являются мерилом труда. Чтобы заработать деньги, мы должны трудиться с утра до поздней ночи. И так трудится весь мир. Но самые богатые люди в мире, они не трудятся, они не создают ничего созидательного. Они просто-напросто печатают деньги, делают их из воздуха. И сегодня вот эта денежная масса, которая вбрасывается в экономику, она обесценивает старые деньги, вот эта вот инфляция, она откуда берется. Это своеобразный налог на общество со стороны этих финансовых элит. Ведь мир не стоит на месте. Научно-технический прогресс, развитие средств производства. Мы все больше и больше производим продукцию на человека. Но тем не менее у нас вместо повышения потребления происходит инфляция и обесценивание денежной массы. Данная система мировая и центральных банков по сути, является, а, в режим, работает в режиме currency board. То есть центральные банки а, являются таким обменным валютным пунктом на территории той или иной страны. Данная а, финансовая система использовалась европейскими странами для управления своих, своими колониями. Ни одно государство в мире сегодня не способно изменить существующую финансовую систему, потому что она строилась даже не десятилетиями. Мы живем последние сто лет вот, а, в этой финансовой системе, и вырваться ни одной стране мира в одиночку из а, данных финансовых оков невозможно. И даже группе стран. С 2011 года мы продвигаем идеологию о том, что а, будущее, и международная платежная система должна быть открытой, прозрачной. И сегодня революционная технология блокчейн дает эту, дает эту, эту возможность. Когда а, правила прописаны в исходном коде, с ними может ознакомиться любой участник, когда эмиссия строго контролируется, когда нет одного эмиссионного центра, где даются равные возможности для всех участников. И мы уверены, что мир придет в эту новую а, финансовую систему, основанную на блокчейн. И если когда мы начинали в 2011 году, нам казалось, что для этого необходимо, чтобы прошли десятилетия, то сегодня, в 2017 году, мы с уверенностью можем сказать, что через 2-3 года финансовая система мировая кардинально изменится. Мы в итоге придем в мир, где не будет фиатных денег. Не будет банков, будут криптовалюты, которые будут котироваться между собой, их блокчейны будут конвертировать одну валюту в другую. Что каждый человек, как сегодня выбирает банки, выбирает, будет себе криптовалюту, которой пользоваться. Это не фантастика, это реалий завтрашнего дня. И те люди, которые сегодня двигают технологию блокчейн, те, кто сегодня создают вот эту инфраструктуру, они фактически не просто становятся банкирами 21 века, они своими руками делают историю. Потому что финансовая система – это один из основных инструментов управления. От этого дальше строится экономика, политика. И от того, какая у нас финансовая система и кто ее контролирует, во многом будет зависеть, в каком мире мы будем жить завтра. Спасибо за внимание. Большое вам спасибо, аплодисменты.